Меня зовут Мария, я руководитель агентства недвижимости Family Group. Мы находимся в подмосковном городе Дмитров. Я хочу э, отблагодарить э, Дарью Герлейн и Антона за то, что они создали такой бесценный курс, который дает больше, чем изначально они э, анонсируют дать. Помимо этого, Дарья дала мне такой мотивационный, скажем, пинок, веру в себя, в то, что я могу, что у меня просто все получится. Она дает хороший пример, который просто зажигает, мотивирует и, наконец, дает отчет к действиям. Я очень долго не могла открыть офис в Москве, не могла туда перебраться, и, наконец, я там открываюсь и буду работать новостройками. Хотя в Москве безумная конкуренция, мне это очень страшно. Но только с помощью Герлейн, даже с помощью тебя у меня это получается. Я пришлю обязательно видео отзыв с нового офиса. Я очень вам благодарна за то, что вы есть. У вас ваш курс, помимо информационной нагрузки... Реальные пользы для агента несет ну, несет колоссальную колоссальную пользу вот и вы сами как люди как личственные утимоны и я всем советую идите на этот курс и не пожалеете